Всем доброго утра итак друзья мои я уже два дня пытаюсь снять этот ролик но все время занято наконец-то сегодня я вам подарю этот ролик этот ритуал это перо голубя вам можно найти перо любой птицы которая летает то есть не тех пернатых, которые у нас во дворе содержатся, а именно летные птицы. Удача. Удача – это важнейшая часть человеческой жизни. В древние времена воины клялись своей удачей, и считалось, что это самая верная настоящая клятва. Потому что воин без удачи – это просто невозможно себе представить. Удача в делах, удача в любви, удача в жизни. Человек без удачи может работать день и ночь, но ничего не достигнет. Что такое удача? Это особая энергия. Энергетика, энергия, называйте как хотите, которая притягивает к вам нужные события нужных людей. Вот мир как паутина. Это сеть невидимая, паутина энергии. Ты неудачлива, и по этой паутине вся энергия неудачи к тебе тянется. То есть ты как даешь сигнал, и вся неудача тянется на тебя. Как говорят, знаете, такое выражение, «Град бьет туда, куда уже бил». То есть если человек неудачлив, и он уже и не верит в свою удачу, он будет неудачником всю свою жизнь. Что такое магия? Магия – это обращение к разным силам, разными способами для достижения своей цели. К разным силам. К богам, к духам, к живым, к мертвым. Смотря какие вещи можно делать простому человеку, какие должен делать только практикующий человек. Да, разрешение есть такое только у него но как бы там ни было, в любом случае это обращение к различным силам для достижения своей цели, для помощи в своих делах. Я вам дарила множество ритуалов на удачу. Повернуть удачу к себе, призвать фарт, призвать удачу, денежную удачу, удачу в делах и прочее. Заманить удачу, огромное количество. Стать удачливым, ритуал для удачи а сейчас я хочу вам дать ритуал основа тех самых ритуалов и желательно чтобы вначале вы этот ритуал провели, а потом уже заманивали удачу если у вас трудно идет тело но есть люди у которых очень быстро получилось им особо и нужды то нет это очищать дорогу удачи к вашему дому раскрыть перекрестки удачи открыть дороги и перекрестки удачи. Понимаете? Чтобы эта энергия, эта сила к вам пришла. Все, что мы говорим, от, откройте мой э, прямой эфир, ключ, замок, язык. Я там объясняю, как составляются ритуалы, для чего они так составляются, как они работают. Принцип. Мы создаем визуальный мир. Все, что мы говорим в ритуалах, заговорах, это все. Создается некая реальность, всю реальность называется. Реальность создается в параллельном мире. То есть мы перемещаем себя туда, в этом параллельном мире, создаем эту реальность. И то, что мы там создали, сказали, да будет так, пойду скажу то-то, призову то-то, сделаю вот это, и случится, и заклято. Вот все, что мы с вами это театрализованные действия сделали, да, сила слова соединили с силами э -э -э определенных действий, Оно все дает результат, окончательно общий результат. Итак, э э э я применила технику очень древнюю, которому, собственно говоря, к которому прибегали закавказские ведьмы. Перо птицы. Есть в легендах, в эпосах, в сказках народов за коренных народов за такие легенды связаны с жар птицей, с птицей удачи, птицей счастья или просто птицей. В тюркских, например, скажем так, сказках, да, которые, в принципе, переняты у закавказских народов, называют «Зумруд Куш, изумрудная птица зеленая птица, счастье и прочее, по-разному. Так вот, я потом э, с этой птицей, кстати говоря, вам подарю ритуал, но это чуть позже. И там есть такой момент, когда птица, э, волшебная птица, магическая птица, которая посланница богов да, древних сил, Благодарность человеку за помощь отдает свое перо и говорит, когда тебе нужна будет помощь или удача, сожги мое перо и развей по ветру дым. Я появлюсь и тебе помогу. Это тоже определенное магическое действие. Энергия птицы. Призвать энергию пернатого, летной птицы. То есть... Таким образом, сделать так, чтобы удача к вам летела на крыльях птицы, да, призывать эту удачу. И вот, соединив все эти различные направления, я создала ритуал, который вам поможет открыть дорогу к удаче и призвать. Сделайте этот, этот ритуал, и вы увидите, как резко те проблемы, которые никак не получались, решатся в вашу пользу. Это полынь. Полынь Очищает, убирает отрицательные энергии из дома, значит, из ваших дорог и призывает удачу в жизнь. Это перо птицы. сожженное перо птицы, развеянный по ветру дым, призывает удачу к порогу. Это согласно закавказской мифологии. Да? Это согласно равнинной магии что полынь очищает от злой силы дороги. Далее четыре черные восковые свечи. Черный черный воск имеет особую силу, поэтому в древние времена особо сильные ритуалы проводились с черным воском. Вода вода обладает памятью. Вода запоминает и дает человеку то, что человек хочет. И чтобы свою связь э, с этой водой как бы закрепить нужно свои руки и лицо слегка промыть водой. Остальную воду вылить за порог. Вода проникает через все дебри земли. Вода растворяется в земле. Вода испаряется. То есть она бессмертна. Она везде находится. Материя, как говорил Сократ, не исчезает. Она перевоплощается в другой материи. Ничего в этом мире не исчезает. Одно превращается в другое, но есть бессмертные материи, например вода. Она бессмертна. Вода фильтруется, очищается, идет в корни деревьев, деревья питаются этой водой, они дают плоды, да, эти плоды съедаются, вода сжимается оттуда обратно, эта вода выходит из живых существ, она снова идет в дебри, очищается, испаряется, потом спускается как <связывая> дождь или снег питает землю через землю опять идет корням деревьев опять питает все живое снова через плоды выходит снова через живых существ уходит она бессмертна круговорот то есть твое желание твоя просьба идет во все дебри мироздания Понимаете, почему используется вот Многие, например, не умели объяснять смысл всего того. Они давали ритуалы или там знали бабушки, дедушки. Они говорили, ну вот так надо, так сказали, так надо. Почему? Не знали сами, как объяснять. Потом появились более, скажем так, люди образованные, больше наука развивалась. И естественно, уже можно объяснить, почему в древние времена, например, начитывали на воду. Потому что вода бессмертна, она обладает памятью. Потому что вода, она уходит во все дебри земли, потом поднимается наверх. Она существует в людях, она существует в живых существах, она существует везде и вовсюду. И она никуда не девается. Она испаряется, но остается водой. Потом спускается оттуда обратно, как и дождь. Ну вот посмотрите, вот вы варите что-нибудь, крышку закрыли. Элементарный механизм, который нам объясняли в школе. Вот поднимается там пар водяной и остается на этой, да, на стенках крышки. Когда вы поднимаете, температура меняется, там уже холодный воздух, и оттуда начинает стекать точно так же и дождь. Поднимаетесь, испаряется, температура поменялась, она уже стекается обратно. То есть она бессмертна. И поэтому такие ритуалы связаны с водой. Так вот, вы... Промывать, то есть вы касаетесь своего тела, а остальную воду выливать за порог. Вы, то есть, свою связь сохраняете с ними. Откуда вот это вот привязать ленту, сохранять свою связь с тем ритуалом и с вами, да, оставить, отдать миру, чтобы оно ушло везде и пришло. Перекрестки, четыре дороги. Четыре дороги судьбы. Юг, запад, север, восток. По всем сторонам мира. Обращение, почему в перекресток оставляется? В перекрестках живут определенные силы. Есть перекрестки весовские, называются, темные перекрестки. Ну, откройте мою лекцию, перекрестки, там все сказано. Так вот, сначала полыню очищается дорога от злой силы, потом, значит, сжигается перо птицы, потом начитывается на воду, и воск должен таять. Далее берете э, эту воду. Промывайте руки и за порог выливайте обязательно. Если вы живете в здании, значит спускайтесь вниз, вылейте это в какую-нибудь банку, в емкость, спускайтесь в тот же день. Откройте подъезд и вылейте за порог. Обязательно, иначе не получится. Если живете в частном доме, выливайте за забор, чтобы оттуда пришла удача из внешнего мира. Потому что если вы в своем огороде это все вылите, это не имеет никакого значения, это ваш мирок маленький, здесь энергия концентрирована, понимаете? Это долго объяснять, имеется в виду, что почему ваш мир? Потому что здесь ограждено, закрыто, это ваш мир, здесь развивается энергия вашей семьи, ваша, это все ваше. А извне, когда заманиваешь, надо за порог выливать. Читается четыре раза. Открытие. Дорог к удаче. Открыть дорогу к своей удаче. Если какое-то дело сто раз вы пробовали, не получалось, на этот раз получится, потому что у вас убраны препятствия. Это самое главное в магии. Убрать препятствия для начала, чтобы дальше уже заманить и привести в свою жизнь то, что ты хочешь. Так, начнем. зажигаем свечи полынь траву вот таким образом угу. и Сюда кидаем перо птицы. Все вместе должно сгореть. Дальше. Это все оставляем. Берем эту воду, берем на руки, становимся посреди комнаты, поворачиваясь на все четыре стороны света по одному разу, читаем этот заговор. После чего нужно идти и умыть руки. И лицо а воду вынести вот пока свечи горят воду вынести вылить за порог далее сожженную траву вместе с пером и огарками свечей которые догорят кинуть в черную материю некоторые спросили можно ли старую алтарную ткань использовать можно разрезать использовать потому что время от времени эту ткань надо менять там весь негатив собирается это все переворачивайте туда, на следующий день уносите, оставляйте на перекрестке, на любой, можно лесной перекресток, можно любой. Можете в течение дня это делать, вечером, когда мало народу, значит кладете посреди перекрестка, поворачивайтесь. 4 монеты кидайте и говорите: "Дорога к удачу открыта", откупаюсь и уходите без оглядки. Все, за очень короткое время у вас начнутся эти перемены в том деле, в котором давно не получалось, начнет получаться сразу. Читаем следующим образом. Я, имя ваше, я свою назову. Вот взяли в руки, да, эту воду. Так, встали, на одну сторону посмотрели, прочитали, повернулись, на другую сторону прочитали. Так четыре стороны света. Четыре раза читаете. Все остальные действия я вам объяснила. Я, Инга, стою на перекрестке четырех дорог и зову четыре ветра. Услышь меня, ветер юга. Услышь меня, ветер севера. Услышь меня, ветер востока. Услышь меня, ветер запада. Зову я четыре воды. Вода небесная, вода земная, вода подземная, вода внутренняя. Обращаюсь я к четырем дорогам. Дорога божественная, дорога дьяволическая, дорога живых, дорога мертвых. На четыре стороны обернусь, каждой стороне поклонюсь, кланяйтесь, когда говорите это слово, и скажу могучие слова. Черные тучи, разлетайтесь, звери, ди, звери дикие, разбегайтесь, люди злые, расступайтесь, двери судьбы, открывайтесь». Удача покажись, удача явись, удача в жизни моей появись, на птичь, птичьих крыльях прилетай ко мне. Свидетели мне небо и земля, огонь и вода, живые и мертвые, все духи воедино соберутся и удачу ко мне заманят. Только скажу и прикажу, и тут же все по-моему будет. Вселенная мою удачу разбудет и ко мне отправит, меня добром одарит. Доброй мольбой прославит. Свершилось, заклинаю. Еще раз прочитаю. Когда говорите, поклонюсь, клонитесь. Я Инга стою на перекрестке четырех дорог и зову четыре ветра. Услышьте меня, услышь меня, ветер юга. Услышь меня, ветер севера. Услышь меня, ветер востока. Услышь меня, ветер запада. Зову я четыре воды. Вода небесная, вода земная, вода подземная, вода внутренная. Обращусь к четырем дорогам. Дорога божественная, дорога дьяволическая, дорога живых, дорога мертвых. На четыре стороны обернусь, каждой стороне поклонюсь и скажу могучие слова. Клонитесь и говорите. «Черные тучи, разлетайтесь, звери дикие, разбегайтесь, люди злые, расступайтесь, двери судьбы, открывайтесь, удача покажись, удача явись, удача в жизни моей появись, на птичьих крыльях прилетай ко мне, свидетели мне небо и земля, огонь и вода, живые и мертвые, все духи воедино соберутся». И удачу ко мне заманит. Только скажу и прикажу. И тут же все, по-моему, будет. Вселенная мою удачу разбудит и ко мне отправит. Меня добром одарит, доброй мольбой прославит. Свершилось, заклинаю. Я, Инга, стою на перекрестке четырех дорог и зову четыре ветра. Услышьте меня, ветер юга. ветер, Услышь меня, ветер юга. Услышь меня, ветер севера. Услышь меня, ветер востока. Услышь меня, ветер запада. Зову я четыре воды».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 Я тебя жду. Вот так. А на перекрестке, что сказать, я вам уже сказала. Все, дорогие друзья, проведите этот ритуал, и результат не заставит себя ждать, впрочем, как всегда. Всем удачи!